Если человек ведет себя неадекватно то и не хочет обращаться к врачу то послушайте мой совет такой фармакологический давайте этому человеку магний давайте ему по 200 или даже по 400 миллиграммов магния два раза в день начните ему давать витамин b6 тоже хотя бы по от 40 до 100 миллиграммов два раза в день Давайте ему какое-нибудь успокоительное, можно на растениях, там, допустим, медицинский препарат адаптол, можете давать по две таблетки три раза в день. Обязательно проверьте ему щитовидную железу и обязательно добавляйте ему в компотик йод так, чтобы не отравился, а, можно даже пищевой, также делайте салат с добавлением, как приготовить, допустим, йод, можете варить суп, допустим, и когда он там суп сварился, добавьте туда 30-40 капель, с морепродуктами лучше, потому что морепродукты лучше усваивают йод, давайте этому человеку молоко свежее, потому что в свежем...